Всем привет! С вами Александр. Давайте посмотрим, что получилось картошки, которую я сажал. Сажал прямо на траву, скосил поле и положил картошку прямо на траву. Давайте глянем, что же получилось. Вот эти вот рядки, это посадил раньше, чуть-чуть, а вот этот рядок сажал тогда, можно сказать, при вас. Ниже там результатов всходов нету пока что. Ну, многие люди считают, что она не взойдет. Что же там такое? О, смотрите. Здесь сырая прямо такая трава. Там сырая. Я немножко подсыпал травой сверху. Так, видите? Глазки. Куча муравьев ползает. Мою картошку съесть, наверное А если корешки? О, Смотрите Корешок, видите? Картошка Дала корни Здесь была трава И получается, что Трава куда-то делась теперь И ну, Видимо, винила под картошку Потому что здесь сыр Вот такие вот результаты Давайте посмотрим Вторую. То есть, по идее, она может взойти. Давайте, может, вторую, не третью, вторую. что тут будет дальше. Где картошка? Так, она здесь. О, видите, ростки. Ростки. Скоро она взойдет. У нас в Калининграде очень холодно. Сегодня было плюс 3 или плюс 4, но здесь, наверное, около нуля было за городом. И у меня погибли все помидоры, которые были высажены в открытый грунт. Вот, корешки там есть тоже. То есть она прижилась, эта картошечка, и скоро она пойдет в рост. Я надеюсь, у соседа уже зашла. Зашла то, что он раньше давно сажал Уже у него реальная, она взошла Можно, конечно, сходить посмотреть, если вы не верите Но Наверное, я не буду это делать Потому что Подумает, зачем я лажу по его городу? Давайте еще посмотрим, что у нас тут Сырая прям такая земля Вот, смотрите, смотрите Видите, ростки идут То есть там все сырое Ведь я ее просто положил, и корешки его вот туда пошли, вниз. То есть она прорастет. Просто скосил поле и просто положил картошку. То есть я не делал ничего. Не то, что там землю немножко присыпать, а разрыхлить немножко землю. То есть я вот взял вот так на траву и положил прямо на траву. Ну так, может быть, до земли ее только прямо вот. И все, и сверху положу травы Вот такие дела Буду держать вас в курсе о результатах Как она взойдет, я вам тоже сниму ролик об этом Всем пока, с вами был Александр